Нам правда придется сражаться. Да, <плевел> Клео? А еще волчица, которая организовала стая с людьми, от кошки, которой нужно внимание, хуже не станет. Честно говоря, стоило мне вас увидеть. Как проснулась зависть! Да чёрт, с Никогда такого не было! И друзья, меня у не нужны! И ваш глубокий гружок я не вступлю! А ты точно фея? Хе -хе. Ты все равно намного крупнее, сладкий. Идем со мной. А что касается мальчика ангела. А, и что? Извини, но у нас подходящих сукубочек для твоих размеров нет. Но агент никак не отставал. И раздражение накопилось. Да хватит вам уже! Дай Хасей всего лишь игра для сопляков, которые еще верят в старание и надежду. А ему ответили, что его образ как раз подходит для таких детишек. Ты сейчас засмеялся? Долгое время люди поклонялись мне как богу воды, а труп в моих водах – это непростительное подношение. И они вправду хотят дождя, когда приносят мне труп мужчины? Если хотят сделать подношение, то должны подарить живую девушку! Мне нужна молодая девушка! Страж. А я о таком даже не... А разве это не мошенничество? Это касается и твоего метода перетасовки карт. Заметил таки. Ты лишь упростила подсчет собственной уловкой. <связывая> Эй, -э -э, <связывая> ты куда это? Работать. в нашем классе прилично спортивных девушек. Их и выберут на основные состязания. А, точно. В этом году у вас у всех одинаковые шансы поучаствовать в состязаниях. Лотерея. Сейчас мы выберем участниц не голосованием, устроим лотерею. Чего? Говорю же, внутри пожелания. Пусть Майна никогда не болеет. Будь всегда счастлива. Желаю тебе стать центральной. Хочу твой шампунь, чтобы так же пах. Желаю, чтобы Майна выступила в Батакане. Мечтаю принять с тобой вам Хочу -то заглянуть к тебе в комнату. Называешь это пожеланиями, а на деле изливаешь свои грязные мыслишки. Ладно, забудем пока про эти сто тысяч. Отправляемся? не мизида. Можешь превратиться боюсь, в меч? Не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Неужели не ты не так боюсь, сильно боишься боюсь, привидений? Намешала consciente. вообще все, что могла. Думаешь, тебе охраннику сойдет этот срок? К несчастью, я уже давно не работаю здесь охранником. Энки никогда не ошибается, дружок. Если бы он кого-то убил, я сделал бы то же самое. Ой, сорян. Ай, блин! Ты не думал, что просто теряешь время, размышляя над книгами, вместо того, чтобы заниматься, скажем, своим любимым хобби? Ведь я же в этом, по-твоему, вина! И, как видишь, больше своих очков я не наберу. Так что вам нужно подняться, чтобы поднять наш общий бал. Хорошо? серии взорвался не чтобы что это за техника глава кружка из кружка астрономии я заместитель сакурай из кружка геологии Итак, так вы кому что значит кому геология или астрономия что выбираете новеньким геологом мы дарим волшебные минералы заряженные на удачу заместитель нам так все Привет, братик! Как дела? Вот и начался праздник. Я обязательно приду Ну вот, беда. Папа на работе будет занят. Плевать на это! Блин, не ори мне прямо в ухо. Ханаку, друзья! Если дальше будешь бить Ханаку, я ужасно разозлюсь! Что? Но он же супер-пупер, злой призрак! Я должен изгнать его ради благополучия школы! Ханаку – это не злое привидение! Он меня много раз спасал! Да это полная ху... Чепуха! Я... А... Не хочу... Нет! Разрушать наш город! Нет! Ну же, скорее! Сдавайся! А то больно будет! Сержант, на твоей трусики пялится! Что?! О чем это ты? Пожалуйста, не шути так. Похоже, у меня нет выбора, госпожа Макота. Сядьте рядом. Заранее извиняюсь. Что? Что ты делаешь? Погоди. Что? Совсем ничего нет? Ты кто такой? Я Макота. Что делает Коконат? Я слежу, чтобы рисоварка не испортила рис. А? Вы же знаете, как опасно давать нож Коконат, верно? Приготовься! Рыба! Точно. Именно поэтому я дала ей такое безобидное занятие. Пон понятненько. Называется, щитовики сильнее, чем я думала. А разве так можно было? Она уже сотни человек завалила и ни капли не устала. Статусный эффект позволяет щиту забирать их. Она вообще получила урон. Такой щит вообще разрешен правилами. А? Что? Ну, знаешь, например, как в фильме. Театр девушка в плену у духа. На ее глазах юноша падает расправляется с духом и влюбляет ее в Серьезно? Меня изгоняют в твоих мечтах? Никаких опасных фантазий. Они милые. Снова пришел навестить свою сестру. А ты, как всегда, вовремя. Снова твоя дедукция. Или это твои друзья Йокай меня сдали? У меня сегодня тоже назначен прием у доктора. Простое совпадение. Если что-то учудите, пожалеете. А, а я-то что сделал? Всего лишь продал твою помаду одному из твоих тайных поклонников. Что ты сказал? Вот же козёл! <свят> О, молния! <свят> Божественная кара. Понял, я понял. иди уже. Это же труба. Это не они а люмия. Как нигде глянь, она явно кинки отбросила. На ней даже муха растет. Не вернетесь? Да. Они сказали, что я незаконно протащил в присподнюю человека. На допросе сижу в на полиции. Понятно. Но. Ну? На сколько лет посадят? Рано ты приговор вынес! Учитель, не думаю, что это разрешено правилами. Мы играем в классной комнате, расслабьтесь и наслаждайтесь. Что получит победитель? Никакой домашки на лето по моим занятиям. А проигравшие? А проигравшие будут заняты планированием школьной поездки. Вопрос, учитель! Что такое каюки? Тебе, наверное, сейчас и запить хочется. Принести тебе что-нибудь попить. Молоко. А? А, так ты, ты имеешь в виду? А? Подумать только о небедении или кружке. Может, просто народу не набралось? Ничего подобного. На прошлогоднем фестивале. Милашка. Заходите в наш планетарий для взрослых. К ним выстроилась очередь. Может, поэтому их закрыли? Ты же тот самый. Кавалерия уже примедведела. В обе в порядке? Ты же тот парнишка из города. Зачем ты пришел? И ты зачем ты здесь? Мой младший братец весь такой. Я не могу просто отвернуться. Я спасу ее, несмотря ни на что. Вот я и не смог бросить этого медведя на верную смерть. Не было такого! Наши личные дела, взаимоотношения полов... Хватит уже об этом! Девушки любят князей тьмы. Даже немного завидно. Раз так, Грамопётр, разоберете себе Кену? Хорошая идейка, она мне симпатична. Да вы совсем уже? Хотя бы у самой Кены спросили бы. Я же всего-навсего пошутил.